Юрам Глобус и Кристофер Бит представляют фильм Джона Парагана с участием Питера Пола и Дэвида Пола. Няньки. В фильме снимались. Кристиан и Джозеф Казинс Рина Соуфер Джаред Мартин Барри Деннон Мазер Лафф Джордж Лейзенби Дэн Кларк Дэвид Уэллс, Валентина Варгас, Вик Травино. Сегодня из океана выловили труп молодого яхтсмена. Это уже не первая жертва сброса токсичных отходов в канализацию Лос-Анджелеса. Органы здравоохранения поставили на побережье предупредительные знаки. Еще до того, как было выявлено наличие отравляющих веществ в водах залива. Список пляжей, закрытых для купания, в Вене, растет. Закрыты пляжи в Венесе, Санта-Монте и Зуме. Рода Райт, новости третьего канала, до встречи в студии. Забирай! Баклажаны, Ты же любишь Сейчас баклажаны, Сейчас не хочу. Ладно, ладно, давай закажем креветок. Кажется, здесь mm -hmm. их неплохо готовят. А креветок Возьми. у меня пальцы распухают. А -а -а -а. Добро пожаловать на виллу кальмара. Что закажем? Я еще не решила. Дорогая, да, да, может, возьмешь зеленый салат? Я Ты еще я не решила. Тогда, может быть, возьмешь... <свист> я еще не решила. Мы немного подумаем, и хорошо? Идиот. Давай возьмем что-нибудь попроще. скажем домашнюю лапшу. Добро пожаловать на виллу кальмара. Что закажем? Я же сказал, О. нам надо немного подумать. Моя слуга. Я не могу, впервые вижу такую Ой. тупость. Итак, вы уже придумали. Когда придумаем, я вас. Эй, братишка, прими заказ на пятом. Да, братишка, пардон. О. О. Эй, забирай! Забирай! Сейчас, сейчас! Не волнуйся! Вот, пожалуйста, приятного аппетита! Забирай! А как лазанье? Не знаю, ему вроде нравится, но он давно, видно, порядочной пищи не ел. Забирай! Забирай! Забирай! Забирай! А что бы вы мне посоветовали? Я бы посоветовал китайский ресторанчик в двух кварталах отсюда. Эй, тупиноголовый! Говорят, тебе собирайся значит, забирай! Слышь, ты что-то натворил! О, ты пяток! Завики Хилкеры, здравствуй, Фред. А где мой шофер? Отослал домой. У него горло болит. Идешь, Фрэнк? Это надо заканчивать. Но если ты собрался читать мне экологические проповеди, я их слышал. Тебя совесть замучила, поезжай домой и разберись в своем сейфе. Черт побери, Стром, сколько людей ты угробил с помощью моих грузовиков. Но сделал тебя богатым человеком. Грех жаловаться. У меня глаза болят от того, что я их закрываю на твои делишки. Я понял, Хилхэст. Готов оплатить визит к укулисту. Сколько? Пошел то это надо заканчивать. Хм. Как твои племянники, Фрэнк. Несладко пришлось реветишкам потерять родителей в автокатастрофе. Такая трагедия. Хорошо, что есть добрый дядюшка Фрэнк. Он их не оставит. А если вдруг с тобой что-нибудь случится, будь уверен, я о малышах позабочусь. Обещаю тебе. Погляди на их шеи. Опять начинается. Их, их шеи. Шея, разве ты не пропорченная пропорченная тела. Но это правда. Да, ну, шеи у вас больше, чем головы. Ну конечно, мам. Ведь в голове мышцы не накачаешь. Да. А как насчет мозгов? Мозги не мышцы, мама. Это орган. И слава богу, ма. Иначе головы тянули бы нас к земле. Кто бы мог подумать, что из славных малюток вырастут этакие верзилы? Да, и похожи, как две капли. И совершенно разные. Я давно это твержу. Дэвид да, себя был строителем, Питер разрушителем. Что ты еще <свист> выдумал? О, Питер! Не волнуйся, дорогая, будет у тебя другая. <свист> Питер, ну какой ты милый. Да, милый, черта с два. Да, детка, у тебя всегда был вздорный характер. Неправда! Как будто один человек раздвоился. Да, у Питера ум, а у Дэвида сердце. А почему вы не на работе? Уволились! Нас уволили! Одним словом, мы туда больше не пойдем. Я вас не виню за это. Там такая пища, как будто ее в сортире готовили. Дэвид, ты сам отменно готовишь. Вам бы свой ресторан открыть. Мада, это отличная идея. Отличная. А где денег взять? Как где? В банке? Ты хочешь, чтобы мы ограбили банк? Нет. Вступайте в банк и возьмите небольшую суду. И ты будешь шеф-поваром. А из тебя, Питер, при твоем обаянии выйдет прекрасный метродотест. Здорово! Хочу предложить тост за ресторан братьев Фальконы! За ресторан братьев Фальконе! Ура! Семья транспортного магната погибла в автокатастрофе. Давайте все обсудим. Нет, не здесь. В общественном месте. Завтра в полдень в парке Гриффит. Банк финансовой поддержки. Итак, на что конкретно пойдут эти деньги? Мы хотим открыть ресторан. Понимаю. И какое у вас обеспечение? Покажи! Лазанья в мясном соусе, отменные макароны в томатном соусе с базиликом, равиоли с моцареллой в мясном соусе, баклажаны фаршированы пармезаном, а на десерт ватрушка. Обычно она пышнее, но мы ее на дно сумки положили. Под обеспечением я понимаю капитал, который гарантирует возвращение суды. Капитал? Это деньги что ли? Да. Если бы у нас были деньги, зачем бы мы просили суду? А недвижимость? Mm -hmm. Может дом? Mm -hmm. Акции? Счета? Mm -hmm. mm -hmm. Ну хотя бы машина? Да, но мы за нее не расплатились. О, значит, вы хотите получить у нас суду без обеспечения, да? да? Да. Ничем не могу помочь. Забирайте свои макароны и будьте здоровы. Отказать. Вы даже не пробовали? Вы попробуйте, это вкусно. Нет. Макароны я не ем. Не упрямьтесь, откройте рот. <связь> а? Ну. Состав входит в туннель. Ну, смирей, не плюйте! Ебаетесь, мистер Бенджамин! Состав уже в пути! А ну вот, теперь соус! Вон отсюда! Вон! Вон отсюда! Да, это провал, полный провал. Я не знаю, как маленькому человеку выбиться в люди. Они дают суда только тем, у кого есть деньги. Какая гнустость. Неудивительно, что все банки прогорают. Прошу вас, патрушку не забудьте. Эй, я такие лазанья в жизни не делала. О, спасибо. А, ребята, свой ресторан открыть. Но придется заплатить большие штрафы, и ты решишься всех доходов от незаконной деятельности. Может, даже срок отсидишь. Но в итоге, уверяю тебя, ты выгодишь от того, что обратился в правосудие. Если доживу до снятия показаний. Будь оптимистом, Франк. Тебе дадут усиленную охрану, как особо важному свидетелю. А мои племянники? Ну, я думаю, о них позаботится благотворительной организации. Поместят хороший прием. И думать забудь, я этого не допущу. Отдать племянников в чужие Ну, руки. ладно, ладно, ладно, тогда и к ним приставим охрану, поверь. Франк, это необходимо. Мы встанем за тебя горой, пока стрём, они упрячут за решетку. Но когда-нибудь он выйдет. Не думай об этом, Фрэнк Хилхерст. Если все обвинения против Строма подтвердятся, его не выпустят на поруки по меньшей мере... ...две тысячи лет. Ну ты, ослиная башка, отдай мяч! А у тебя есть подход к детям. Угу. Тебе не о чем беспокоиться. Мы представляем правительство. У нас в таких делах есть опыт. Фрэнк, положись на меня, как на себя. Нажирный зал. Помоги, помоги. А твои фло? Телефон просто разрывается. С тех пор, как ваша фотография появилась в газете, все желают записаться к нам и стать такими же героями. Чтобы выразить вам свою признательность, я на два месяца освобождаю вас от оплаты. То есть вы должны мне только за четыре месяца. Спасибо, Фло. Спасибо за приятную весть. У меня басках как у неё. <плёк> Эй, малыш, тебе надо попить гормоны для роста. Зачем? Прошу прощения, да, разрешите да, спросить. Да, вон они вот они. Э, Ложь. Дэвид и Питер Фальконе. Да, э, а ты кто? Э, позвольте представиться, Томас Сажлик. Отлично, а, э, ты Томас. все твои взлеты и падения будут в постели, Питер Фальконе. Надеюсь. А, а, а, э, про, про, <связь> Прости, я. Я нет, мне ваш автограф не нужен. <моткрыв русского> а... А... Позвольте, господа, вы меня не поняли. Я представляю мистера Франка Хилферста. У <моткрыв> него грузовики. Да, у него грузовики. Он имел несчастье быть в парке во время покушения. Чего ему взбрело в парке покушать? <моткрыв> Он имеет эту заварушку. Ты ведь о заварушке, верно? <моткрыв> верно. Он про заварушку. А, про заварушку? Так вот, мистер Хилхерст остался с вами очень доволен и приглашает вас к себе, чтобы поблагодарить э, лично. А что, почему бы и нет? Спасибо, Томас. Mm -hmm. Да, спасибо, Томас. Чем помочь? Чего? Чем могу помочь? Чего? Чем могу помочь? Чего ты орешь? Мы к мистеру Хилхерсту в гости. На связи главный ход. Эй, ничего, волосенки! Где постригался? Порядок, проезжайте. Так-то, братец! Эй, отраси их по Как же издалечи? <реклама> О, неплохо устроился, Томас. За квартиру сколько платишь? Прошу вас, господа, не трогайте ей больше двухсот лет. С такими деньжищами она новый, не можешь раскошелиться. <реклама> Прошу за мной, господа! Дэвид и Питер Фальконе. Очень рад вас видеть. Я Фрэнк Хилкерс. Дэвид! Питер! Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Это мистер Беннетт. Томас, принесите, <служдают> пожалуйста, чаю. <существует> Я восхищен вашими действиями в парке. Немногие в наши дни пришли бы на помощь ближнему. Я вам обоим крайне признателен. Нет проблем! Так они за вами гонялись? А, Вообще-то вас это не касается. Как не касается? Парни жизнью своей рисковали, а они имеют право знать. Те ребята в парке наемные убийцы. Их подослали, чтобы помешать мне дать показания против главаря организованной преступности. И если бы не вы, им бы это удалось. Вы хорошо приложили тех бандитов, где... Где вы так разбили мускулатуру? В армии. Нет, там и были жердяи. А жердяи либо терпят тумаки. Либо их навешивают. Мы не терпели. Дэвид, Питер, я предлагаю вам работу. Завтра мне надо уехать из города на предварительное прослушивание дела. И я хотел бы, чтобы вы присмотрели за моими племянниками. Меня не будет неделю, я плачу по две с половиной тысячи. В день каждому. Пять тысяч баксов в день? Нянькам... За неделю? Это же 35 тысяч баксов. Мистер Хилхерст, мы же договорились, мои люди обеспечат безопасность ваших племянников. Беннет, я ваших людей в деле не видел, а эти парни уже проявили себя. Ну, как хотите. Ну, вы что скажете? Беретесь или нет? Беремся! Я взял к себе мальчиков, когда мой брат и его жена полгода назад разбились на машине. Не повезло детишкам. Стивен, он очень чувствительный. Он тяжелее это переживает. А Брэдли, Брэдли, он, как бы это сказать, Брэдли-экстраверт. Надеюсь, это не заразно? Простите моего брата, по нему электрический стул плачет. Я сейчас познакомлю вас с мальчиками. Уверен, вы найдете с ними общий язык. Брэдли, Стивен, поднимитесь на минутку. Сейчас, Сейчас идем. идем. Что, Что дядя, дядя Фрэнк? Подойдите, не бойтесь. Вот, познакомьтесь. Это Брэдли, это Стивен. Ребята, это Питер и Дэвид Фальконе. Они будут присматривать за вами. Мы няньки. Филхест уезжает завтра утром в 8 часов. Он будет жить в отеле Четсуорт в номере 1410 под фамилией Ренсвик. Прекрасно. Пожалуй, я предупрежу отель, что постоялец отказывается от апартаментов. Да, но он под усиленной охраной. А еще Хилхерст приставил к своим племянникам тех, из парка. Ты понял, что надо делать, если мы не возьмем Хилхерста до отъезда? Ты понял? Мои люди будут патрулировать по всему периметру усадебы. В целях предосторожности просим вас не покидать ее пределов. Иными словами, сидите тут! Я буду каждый день звонить. В случае надобности Томас знает, как со мной связаться. А в остальном позаботится прислуга. Ни о чем не беспокойтесь, мистер Хилхерст. Все будет тип-топ. Полиция уже устала держать пикеты на улицах. Поехали! Берегите их. Кроме них у меня никого нет. Положитесь на нас, мистер Хилхерст. Мы позаботимся о них. Мистер Фалькона, как вам нравится новая резиденция? Так себе, мистер Фалькона, но надеюсь, что сойдет. Это уж точно. Несомненно. После вас. Нет, после вас. Ни в коем случае. Ну, если вы так настаиваете. Я тоже. Ну, погодите. Лолита, возьми стиральный порошок и пойди ототри козлиную кровь в патио. О? О. Ах, паршивцы испортили мою лучшую драную руба. А да, да тебе не еще дети. Хм, не дети, а черти. Особенно Брэдли. Он и есть зачинщик. С ним надо держать ухо востро. Поверьте мне на слово. Быть может, нас Бог наказывает? Помнишь, как мы измывались над няньками? А настоящие вампиры были! Погоди, они нам еще покажут. Терпение, братишка, они сиротки. Не забывай, поэтому не подпускают людей к себе, поскольку боятся очень, что их опять покинут. Да ладно тебе языком-то молоть. Серьезно, мы должны убедить малышей, что заслуживаем их доверия. Ну, а как это сделать? Помнишь, что говорила мама? Путь в желудку мужчины лежит через его рот. Секрет моего соуса в том, что я всегда добавляю в него щепотку горького перца. Ну-ка, Пени, попробуй. Это очень вкусно, Дэвид. Еще бы! Только, боюсь, пропадут ваши труды, ведь эти сорванцы ничего не едят, кроме ореховой пасты и копченой колбасы. Так они голодают, бедняги. Отсюда и агрессивность. Томас, ты чего под дверью торчишь? Надеюсь, ты не ушибся. Ступай, приведи детей в столовую. Так, ребятки, добро пожаловать в ресторан братьев Фальконе. Прошу вас. Я вся пузо еды сколько влезет. Эх. Брэдли, молитву будешь читать? А -а -а. Хорошо. А как ты, Стивен? Я прочту. Боже милостив, ко мне буди и подай мне еду на блюде. Аминь. Аминь. А с вами, почему вы не едите? А мы этого не хотим. Мы хотим ореховой пасты. А вы все-таки попробуйте. Нет. Попробуйте, это вкусно. Нет. Да вы что, я целый день у плиты корпел как проклятый. А ну, ешьте быстро! Может, ты не понял, ослиная башка? Нет. Понять. Дэвид, Дэвид, успокойся, Дэвид, положи вилку. Вот так, молодец, а теперь подумай о чем-нибудь хорошем. Ничего страшного, я все приберу. Значит, ты крутой. Посмотрим. Удар меня. Ну что же ты? и говорю. Давай, увидим какой ты крутой. И это по-твоему удар? Вот это удар. Да чего же он хорош, этот Чак Норрис. Дорогуша, а дети где? Не знаю, наверху должно быть куклам голову отрывают. Что-то они притихли. Да, не к добру это. Меня сейчас уберут. Видимо, после твоей жратвы. И не стыдно вам так людей пугать? Ведь так можно отдать и Богу душу! Да, ничего смешного! Почему ничего? Видели бы вы свои рожи. Ха-ха-ха! Я покажу вам, как смеяться. Перестань, Дэвид, ведь они пошутили. Я убью их! Я сейчас их убью! Ну-ка, пойдем отсюда. Нет, я и богу их убью. Дэвид, Дэвид, если ты их убьешь, дядя точно не выпишет нам чек. Ну ты видел этих болманов? Ведь так можно и Богу душу отдать. они тебе ничего не напоминают? Я даже не знаю. Пожалуй, неудачный эксперимент клонирования. Только они еще не знают, что мы им приготовили на завтра. Слушай, Брэд, а может уже хватит? Нет, пощады не будет. Дяде Фрэнку они понравились, как бы он не рассердился. Да что нам за дело дяди да, дяде Фрэнка? Ему нужно на нас наплевать. Всем на нас наплевать. Мы можем рассчитывать только на себя. И должны держаться вместе, верно? Верно? Пощады не будет. Пощады не будет. Я первый. Проверка постов. Время 24.00. Все спокойно. Никто не выходил. Конец связи. Конец связи. Помощь не нужна? Да, я э, хотел проверить, как там дети. Дети в порядке. Да, да. Э, ну что ж, тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. И тебе. Mm -hmm. Завтрак. Самая главная еда за весь день. После обеда и ужина. Бифштекс с яичницей. Питер, произнеси молитву. Молитва. Давайте есть. Мы не будем это есть. Что ты сказал? Я сказал... Мы не будем это есть. Вы свободны, детки. Ничего, я приберу. вывела кровавое пятно с твоей рубахи. Здорово, спасибо, Лолита. Питер, Питер, посмотри, я заштопала тебе дырку на заднице. Мучас грасиас. Пожалуйста. А ну-ка, примерь их. Помогите, Стив свалился в бассейн. И что? Он плавать не умеет! Я пригласил на снятие ваших показаний несколько нужных людей. Это Уильям Келси из Госдепартамента, Джек Кармайкл из ФБР, Лоренс Шмидт из ЦИРУ, Джим Родригес из МИДа, Рой Хартли из НАТО. И Филис Гектор из НАСА. Мы склоняем голову перед силой и мужеством этого человека. Джек, приведите его к присяге. Клянетесь ли, говорите только правду? Да. Поклялся. Начнем с самого начала. Как вы познакомились с Лилиндом Стромом? Повышением цен на нефть транспортный бизнес понес тяжелый ущерб. Мои грузовики простаивали. Стром предложил мне выход. Я не получал таких денег. Уже в первую неделю мы выручили свыше 15 миллионов долларов. Значит, вы продали душу дьяволу? Ничего он не продавал. Иначе не был бы здесь. Он сдал ее в аренду. Верно, Фрэнк? Еще кофе. Хилхерста. Томас, это я. Как там дети? О, мистер Хилхерст, как я рад, что вы позвонили. Сэр, вы себе не представляете, что здесь творится. Это кто? Мистер Хилхерст? <связывая> Давай я поговорю. <связывая> Томас, положи трубку, я уже взял. <связывая> Привет, мистер Хилхерст, это Питер Дран и Свитер. Питер, как мальчики? Отлично, что им сделается? Ну-ка, ребята, Поздоровайтесь с дядем Фрэком. Они бы хотели с вами поговорить, но не могут. Послушайте, мистер Хилкерс, на домашнем фронте все стерильно. Так что спите спокойно и развлекайтесь. Ладно, по рукам. Ну, что будем с ними делать? Не знаю, можно закопать их в саду до возвращения дяди? Но этот сад такой большой. Я боюсь, мы позабудем, где их закопали. Объясните, ради Бога, что здесь происходит? Кто вы? Я учительница. А вы кто такие? Мы няньки. Хорошие няньки. Кто же связывает десятилетних детей? Да мы просто играем. Мисс Ньюман, они хотят нас убить! Да, они хотели нас убить! Неправда, правда, это они хотели нас Но. убить! Как же вам не стыдно? Такие верзилы и запугивают беспомощных детей. <звы> Итак... Страдательные причастия оканчиваются на ⁇ ны ⁇,⁇ на я ⁇ и ⁇ но ⁇ Стивен, повнимательнее. Ну, кто мне скажет, на что оканчиваются действительные причастия? Я знаю, я знаю. Да. Действительно, причастия оканчиваются на щи. Правильно. Отлично! Беру причастие за тысячу баксов. Можно мне! Учительница, можно мне! Ну, пожалуйста, можно! Хорошо, хорошо. Э -э, что такое причастный оборот? <музыка> <музыка> Это когда бумага в туалете кончается. А... О, Господи! Обернуть бы тебе этой бумагой, <свистит> она как назло кончилась. <свистит> Акула высунула из воды голову, уже показался ее огромный хрипит. Старик услышал, как скрипнула шкура и развежлась плоть рыбины, когда он вонзил гарпун, в голову акулы. Там был акулей мозг, и старик угодил как раз него, своими окровавленными руками. Думаю, хватит на сегодня, Хименгоя. Урок окончен. Прошу вас, будьте любезны. Что это такое? Что? Где наша еда? Ну, раз вы ничего не едите, мы подумали, голод вас не мучит. Извините, мы ничего для вас не приготовили. Дэвид, хватит детей дразнить. Вы кушать хотите? Там на кухне есть еще спагетти. Мы не хотим спагетти. Мы хотим ореховой пасты. Тем хуже для вас, потому что ничего кроме спагетти вы не получите. Может, поспорим? Пармезану подсыпать? Нет, не окончены. <звук> Нет, окончены. Пора в ванну. Мы не хотим в ванну. Ну ладно, Брэд, пошли. Нет, не пошли. Мы не хотим принимать ванну, и никто нас не заставит. Спорим? <звук> <сосит> Но черви поганые, это им так не пройдет. Да перестань ты! Вон они какие здоровые! Как мы их одолеем? Очень просто! Возьмем и сбежим от них. Сбежим из дома. Да, хватит им над нами издеваться. Как же мы сбежим? А дядя Фрэнк? Сколько раз объяснять. Мы ему не нужны. Он нас бросил. Так же, как мама с папой. Но я ухожу. Ты идешь со мной или нет? Извини, я тебя не заметил. Ты так тихо крадешься, тебе бы колокольчик на шею повесить. Совсем спятен! пятен. А что? Да ты водить не умеешь. Она такая же, как наши машинки, только побольше. Ага. А как ты до педали дотянешься? Ребята, что стряслось? Вот что, бегите куда угодно. Лично мне плевать на вас. А вот ваш дядя Фрэнк очень огорчится. Ведь он вас так любит. Нет, не любит. Нет, любит. Я по глазам это видел. Он вас так любит, что когда уезжал, чуть не разревелся от горя. Правда? Чтоб я сдох. Если бы он вас не любил, то разве нанял бы он нас? То-то и оно. За мной, Стив. За мной, Стив. Нет, мне надоело за тобой ходить. Ты дурак? Это ты. Из-за тебя мы чуть не убились. Нет, это из-за них мы чуть не убились. А кто надумал бежать отсюда? Ты все время мной командуешь. Шагу не даешь тупить. А я ненавижу ореховую пасту. Хватит, не будь идиотом. А ты здесь не командуй! Мне надоело во всем тебе подчиняться. Ну, покажи, какой ты самостоятельный. Может, остановим? Нет, пускай сами разбираются. Вопросы задаем при помощи вопросительных местоимений. Кто? Кому? Который, чей и что с вами случилось? Мы, Мы упали. упали. Вы что-нибудь знаете об этом? Нет, мисс не Ньюман. Вот, я написал сочинение по Химингуэю. Молодец, Дэвид. Стараюсь. Заткнись! <реклама> мисс Ньюман, у меня вопрос. Да, Питер? Может, мы встретимся? Mm. Погоди, я первый спросил. Когда это? Я первый. Я первый? Нет, я мисс Ньюман. Прочтите мое сочинение. Э -э Старик и море. Это... Это про старика и море. Нет, нет, до конца. По скрипту Вы будете со мной встречаться? Это нечестно, ты все списал из энциклопедии. Ты на что намекаешь? Ты мошенник. Неправда. Нет, правда. Я не мошенник. Нет, мошенник. Кто такой? Это ты такой. Может быть, вы вмешаетесь? Да нет, мы сами разбираются. Извини, Томас. Ну, нет, только не в моей кухне. Я буду встречаться с вами обоими. Может, мы не поедем? Может, поедем, прости. Поехали, пояснили, взрослая. А -а -а. Куда это вы собрались? Мы едем на свидание. С детьми? Нет, с мисс Ньюман. Все, идем. Да, но вам запрещено покидать территорию. Томас, ты кто, дворецкий? Вот и сиди во дворе. Охрана! Охрана! Лифт идет наверх. Надо же, гормональная машина. Негормональная, а мучечная. Ты никогда не видел? Так, всем пристегайте мне. Кроме тебя, Брэд, ты можешь не пристёгивать. <смех> <смех> О, а вот и взрослые. Простите, я не выпущу вас без правительственного приказа. Ребят, что скажете? Вперед, парни! Чего мы ждем? Глазам не верю. Никогда не видела их такими измученными. Три часа на русских горках, кого хочешь, измотают. Да они притворяются. Эй, Брэд! Пора хоть доги продавать. У тебя ширинка расстегнута. Но, надо же и вправду спят. Удивительные дети. Я не раз видела, как они смотрят друг на друга и разговаривают без слов. Нам тоже снятся одинаковые сны. Завидую я вам, ребята. Вы необыкновенные люди. Вам повезло родиться с другом. Мне всегда так хотелось иметь сестренку. Мы так хорошо повеселились, не снимали. Очень хорошо повеселились. Поскольку мы не на уроке, можете называть меня Джуди. Ладно, Джуди, то есть... Заметно, Джуди. Ну, спокойной ночи. Отвернись. Ну... ФБР обложила. На милю не подойдешь. Поэтому важно всегда иметь запасной вариант. Резиденция Хилхерста? Да. Когда? Да, я понял. Я обо всем позабочу. вам съесть завтрак хотите вы этого или нет ничего есть можно спасибо стивен я брэд а это стив прости когда ты перестаешь быть олухом тебя трудно отличить и вообще почему вы всегда одеты одинаково тебе не нравится как мы одеты Ребята, я не хочу вас обидеть, но вид у вас, как у китайских болванов. Правда, Дэйв? Настало время сменить имидж. Три-два-один, снимай! Блеск! Тра-та-та-тамп! -да -да Резиденция Хилкерста, да, Томас слушает. Они в саду. Одну минуту я позову. Дети, телефону. Дядя звонит. Эй, Томас, погляди-ка на меня. Как дела, ребята? Здорово! Потрясно! Потрясно! Здорово! Хорошо. Я просто хотел услышать ваши голоса. Ну, пока! Эх! Дядя Фрэнк! Да? Это Брэд. Прости, я вел себя как настоящий улух. Ничего, брат. Дядя Фрэнк, спасибо. У! в порядке да я просто просто я немного устал вот и все мы почти закончили осталось всего несколько вопросов добрый день все в порядке отлично желаю удачи себе Поживей там, я умираю от жажды. Брэд! Брэд! Стив, поди посмотри, чего он там копается? Ну, быстро! Черт, совсем народ обленился. Эй, Брэд, ты чего там копаешь? Ааа! Помогите! Да! А! <паспорщик> <паспорщик> помогите, помогите, помогите! Он когда-нибудь прекратит свои фокусы? А! Помогите! Помогите, помогите! Хватит дурачусь! Алиси быстрее лимонад! Просто приснилось. Слишком тугою! По двойму удар Oh, my God. Самые крупные барыши поступают не от наркотиков, а от сбросов. Чтобы законным способом уничтожить химические отходы, нужны миллионы. А за тысячу можно нанять грузовик и сбросить всю траву море. Да? О, Господи! Фрэнк похитили детей! Нет. Мы сообщим, как только что-то выясним. Да. Хорошо. Это хорошо. Да, понял. Фух. Я не пришла в себя. Бейф, надо вызвать полицию, слышь? Нет, Хилхер велел сидеть и ждать. Почему он не сказал, где с ними встречается? Так они всех перебьют. Я бы все свои деньги отдал, чтобы узнать, где мальчики. О, Боже, как вы меня напугали. Куда собрался? Я не могу пережить утрату детей. Мне нанесли глубокую личную травму. Глубочайшую травму. Поэтому я решил поискать работу в другом месте. Бежишь, как крыса с тонущего корабля. Uh. У меня нет выхода. Я был очень привязан к детям. Я умру от тоски. А вот это не забудешь? Uh, нет. Ну, пока. Пока. Постой, я тебе помогу. Нет, я сам. Вот это да. Деньги за бочки? Или деньги за детей? <связать> Эти ребята мои друзья. А своих друзей я никому в обиду не дам. Э, нет, не надо. Я не знаю, где они. Клянусь, я не знаю. Проверим его на детекторе лжи. Так, где они? Я, я не знаю. Врет. Где? Не знаю. Опять врет. Последний раз спрашиваю, скажешь, где дети или нет. Я уже сказал, не знаю. Ладно, Дейв, заводи мотор. Хорошо, хорошо, я скажу. Я все скажу. Гавари Лон Бич, пятый док. Опять врешь. Нет, клянусь. Хилкерс должен быть танк полуночи. Ладно, я верю тебе. Гавань Лонг Бич, пятый док. Нечисленный орудийный перевес, в остальном у нас перевес. Нам необходимо подкрепление. Давай на Алимов И Тигров. Ну что, достал? Ага. для лучше? Да. Я же сказал, вас никто не слышит! Как никто? А ты? Слушай, брат, ты возьмешь ролик за 50 баксов. Ох! Какой удар. Ух ты, сухие В чем дело? Нет, это ты великолепен. Нет, ты прекраснее всех. Нет, нет, это ты, ты прекраснее всех и умнее к тому нет, же. я умею всех, а ты прекраснее всех. Нет, я умнее всех, а ты, да я с ним согласен на боль. Только подойдите, обоих прикончу. Ладно, Прянусь. ладно. Вымись, Успокойся. А ну, бросьте пушки. Живо! <Слыш> Давайте их сюда. всю ночь ждал этой минуты. Пощады не будет. Хватит им над нами издеваться. <гадствую> Надо же, где вы набрали столько близнецов? Нет, мы не близнецы, мы просто похожи друг на друга. Ага. <связь> <связь> Тут одни близнецы. Очень смешно. Вы перебили моих людей, но не меня. Все кончено, милый. Ты проиграл. Я никогда не проигрываю. У меня всегда есть запасной вариант. Вы, кажется, знакомы? Отпусти ее! Отпущу, но не с этого корабля. Да ты же покойник! Теоретически, да. Я умер вместе с вами. Счастливого плавания! Стром! Дядя Фрэнк! Прочь с дороги, Фрэнк! Нет. Ладно. Как знаешь. Мама! Стром заложил бомбу В полночь на взорвется Который час? Пора уходить Уходи! Стоять! Поаккуратнее с этим. Отбирай. Эй, кто пришел? Привет. А в чем дело? Это наши жены, Летиция и Жанет. Ну как поживаете? Привет. Эй, тигры! Роман, подожди хоть до машины, а? Пенни. Привет, мой сладкий. Простите, девушка. Да. А, ага, ага. Иду, иду. Сью да, минуту. Да. Я так горжусь моими мальчиками. Я знал, что у вас все получится. Этим мы обязаны мистеру Хилхерсту. Скажи, Фрэнк, тебе нравится быть бедным, но честным? Ну да, сегодня я чувствую себя богачом. Приступайте, приступайте, ешьте все, ешьте, манжа, манжа! Дорогая Джуди, ты не забыла про свидание, а про наше завтра не забыла? Я помню, я помню. Я только одного не понимаю. Правительство заморозило все мои вклады, и чек, что я вам выписал, недействителен. Да? И чего вы не понимаете? Откуда вы взяли деньги на ресторан? Да. Деньги нам судил Томас. Ну и ну, а небось это стоило ему руки и ног? Вроде того!